Всем привет, с вами Руки Крутекса, и в этом видео я хочу сделать амбоксинг на мой новый Майк. Я заказал в спиндосе Майк, вот, как можете, наверное, видеть. Прибыл в спиндосе, был заказан, по-моему, 28 декабря прошлого года, и сегодня я его забрал. Почта спиндоса работает просто... Мега круто. Она его, по-моему, через три города за один день переслала. Но ну, а наша почта его держала прямо с начала этого года. Ну, собственно, давайте начнем. А, это Майк Самсон Метеор. И постоянно мне хочется что-то добавить к этому, потому что обычное название всего-всего куда более длинные. Но нет, это просто Samsung Meteor. Собственно, вот такая коробка. Немного заляпанная. Что как-то немного не гуд освещение все же неправильно поставил ну уж простите мне нет опыта в снятия анбоксингов вообще снятие чего-либо я верно первый раз в своей жизни снимаю видео вот так его положение показано и и, и что здесь написано а, ну usb микрофон для компьютера бла-бла-бла а, сделан ну и так у меня закончилось место на карте памяти поэтому видео остановилось но мы продолжим Правда, теперь я не могу знать что вы видите а что нет потому что передо мной нет монитора но будет надеяться у меня все выйдет итак вообще судя с того что я знаю первоначально это решение именно для маков но также подходит и для PC может быть даже на Android device запустится итак что у нас здесь еще написано? Большая диафрагма 25 мм. Качество записи 16-битное, 44,1, 48 кГц. Ножки есть у него такие, он может стоять на них. 1 восьмая дюйма, ну, то есть 3 мм или сколько он там разъем. Контроль громкости в наушниках и также э, в комплекте идет чехол защитный для него и usb кабель ну, давайте не будем тормозить и уже откроем вот такой красивый майк увесистый, металлический вот собственно контроль громкости правда не слишком удобно реализованно, надо ногтем поддевать крутить или как-то вот так, но ну, в общем это неудобно. Кнопка, это видимо мут, Что-то плюю. А, под наушники, под USB и вот так он будет стоять. Или вот так он будет стоять. Или вот так он будет стоять. Или вот так он будет стоять. В общем как поставить, так он будет стоять. Но не будем возвращаться над ним. Что у нас дальше в коробке? У нас USB кабель и обещанный чехол. Чехол из какого-то не очень на самом деле приятного материала. Весь блестящий. Мне не нравится его материал. Также здесь есть резьба под стойку. И вот так он упирается в чехол и швыряется куда-нибудь. Также макулатура, причем вот в такой вот коробке, сделана Сэмсоном в Нью-Йорке. Что, просто коробка? Просто коробка. Ничего интересного. И книжка нам на их сайт QR-код. YouTube, Facebook э и куча там страниц. Всякая. Так, это что? поставить штамп. Э если у вас есть вопросы э по использованию или производству продукта, не возвращать в магазин. Хм. И позвоните в их суппорт. Так, это гарантийный талон. Интересно, у меня в городе Бутер остается гарантия. Я как никакого заказывал в далекой предалекой а, Но если есть официальный сервисный центр, то должна быть. Хотя штампа там не было. В общем, вот. Здесь характеристики его еще. И, в общем, всякая-всякая-всячина. Так. И думаю, на самой распаковке все, как бы я распаковал, все показал теперь давайте сделаем саунд тест я его подключил, думали ли вы когда-нибудь, что у вас могут закончиться USB порты? я нет, но у меня остался только, только один итак, здесь вы видите синий светодиод если мы нажмем кнопку, он будет желтым сейчас он включен идет у него питание никаких драйверов не потребовалось Просто я его вставил, и он заработал. Вот, как можете видеть, вот он. А, теперь, сейчас вы слышите звук с копеечного китайского микрофона, который стоит 3 бакса на данный момент, проходящего через а, Sunblaster а, да, Sun X5 Surround. Surround. Теперь давайте посмотрим, что у нас будет с Samson. Сейчас вы слышите запись Samson Meteor Mike. Никакой обработки, просто Samson Meteor Mike. Теперь давайте еще раз послушаем то, что было до этого. Это копеечный майк за 3 бакса. Почему-то выключилось вот только программное подавление шума, который предоставляет э, сама звуковая карта. Ну вот так он выглядит в чистом виде. Итак, на этом все. Спасибо, что посмотрели. Это был Крутекс. Пока!